Шанс, твоя судьба, Твой шанс, и ты звезда. А на эту сцену я приглашаю замечательную певицу Елена Томеева. Ваши аплодисменты. Елена исполнит песню под названием «Буду». Музыка Севиль Алиева, слова Михаил Танеч. Песня 1986 года. «Маленький кораблик». Встречаем Елена Томеева. И мальчишка, маленький кораблик сделан из тетрадного листа Он поплыл и скоро, скоро Утонул на повороте Но не утонула с ним мечта Он поплыл и скоро, скоро Утонул на повороте Но не утонула с ним мечта а Если очень хочешь, Твоего добьешься, а мальчишки снились и горят. Стал мальчишка капитаном и давно его качают вовсе обсыни бумажные моря. Стал мальчишка капитаном и давно его качают вовсе обсыни бумажные моря. Надо, надо, надо. Мальчик сероглазый, капитан игрушечной лази. Почему как бой кораблик, все плывут, плывут за ноги, да Старя. Стал мальчишка капитаном и давно его качают. Допсы не бумажные, моря. Стал мальчишка капитаном и давно его качают.